Сказка про Бабу-Ягу Привет! Не мной придумано, но мной будет рассказано Сказка про Бабу-Ягу Было это давно Настолько, что самый старый дед не вспомнит Так слушайте Однажды в дремучем лесу Начало что-то происходить Слышно было, как из леса какие-то взрывы и какое-то свечение. Стало людям интересно, а что там творится. Собрались они все из деревни и начали рассуждать. А что такое? Где? Что? Взрывы? Что происходит? Люди? Что? Где? Собрание? У нас... А, кузнец? Вак пришел? А ты? Привет, взрывы. Что лес? Что такое происходит? Не знаю. Кто там поселился? Не знаю. А давайте пошлем в лес. Кого -то не то на разведку. А кого? А давай Ивашку смелого партняшку до печных дел мастера. Ну, Ивашка? Ты пойдешь? А чего не пойти? Пусть идет! А чего не пойти? Пойду, ответил Иван. Дали Ивану пирог, бутыль воды, самаги и остального по мелочи в дорогу. Взял Иван тряпок, ленточек, нить и иголку. Мало ли порвет в лесу одежду, так сразу и заштопает. Да к тому же нужно метки ставить на деревьях, чтобы назад выбраться. Увидит ленточку Иван на дереве, значит она к дому приведет. Туда и пойдет Иван. Жители разошлись. А Иван в чащу лесную пошел узнать, что там громыхает. А по пути метку ставит. Идет Иван день, идет два да только никак не дойдет, то там грымыхнет, то сям. А он то налево повернет, то направо, то назад воротится. И решил он тогда не останавливаться на ночь, а идти и ночью через лес. Светит луна, а Иван идет. Забрел он на полянку, а там домик стоит, избушка небольшая. Из окна свет тускло светит. А из трубы дымок выходит. А Иван устал и решил к хозяевам зайти, отдохнуть, водиться и спить, переночевать. Заходит Ивашка, смелый портняшка, в избушку, а в избе за столиком сидит худенькая костлявая старушка, седая, как снег. «Здравствуй, бабушка!» сказал Иван. «Здравствуй, путник! Сказала бабка. Пусти меня переночевать. Заходи, садись. А как тебя звать, путник? Иваном зовут, а меня мама-яга. Зашел Иван, сел за стол, смотрит Иван в печь, а там каша варится. Голодный! Голодный! Встала старушка, прихрамывая, подошла к печи, взяла ухват, вынула горшочек с кашей и поставила на стол. Достала две ложки, одну оставила себе, а вторую подала Ивану. Поели Иван и бабка. Уложила бабка Ивана на пол. Настало утро, выспался Иван. Встал, а бабки нет. Умылся Иван. Тут заходит бабка с вязанкой дров. Ну-ка, Иван, затопи печь. Хорошо. И закинул всю вязанку в печь, Вашка. славный портняшка, до печных дел мастер. Печь задымила, закоптила, а избушка вдруг прыгать начала. Баба-яга кричит Ивану. Держись, избушка моя на курьих ножках с ума сходит! И забегала избушка по лесу. Из трубы дым валит черный, и хлопки, как из пушки. Бегала избушка по лесу, пока дрова горели, а как перестали гореть, остановилась. Подивился диву дивному Иван избе прыгучий. Так вот что в лесу громыхает, бабуся Ягуся. А что за изба у тебя такая? Такая только у меня! Как натопишь печь? Бегать начинает. Так давай я печь посмотрю. Я печный дел мастер. Ой, как хорошо! А пока я тут с печкой вожусь, принеси дровишек, бабуся. Баба-яга за дровишками ушла, а Ивашка за печь принялся. Почистил печь его над сажей золы. Промазал глиной, продухая подувал вновь пробил. Пришла баба-яга. Затопили печь по новой. Стоит изба на месте, никуда не дергается. Вот, бабка, как запустила ты печку, что бегать изба начинает. Ой, спасибо, Иван! Пойду я домой, сказал Иван. А как же ты пойдешь? Заблуждаешь? Не бойся, бабка. Вышел Иван из избы и, побродив немного по лесу, нашел пришитую на дерево метку, что оставил, чтобы не заблудиться. Так к людям и вышел. Ну Иван, ну Иван, ну Иван, ну Иван, ну Иван, ну Иван. Иван пришел, Иван, Иван. Ну Иван, рассказывай, что в лесу громыхало? Спрашивал Люд. Живет в лесу старушка. Печка у нее есть в избе. Как затопит бабка печку, так в трубе сажа, недогоревшая, взрываться начинает. Да, так, что слышно на всю округу? А взрывы такой силы, что избушка прыгать начинает, отвечал Иван. Тихо стало. И людям спокойнее, и баба яга живет в лесу и никого не трогает. А Иван шьет сарафан. Вы на канале сказки дяди Леши и Белки Форест. Пока.